Настройка температуры регулятора РКВТ 2 дроп 16. Кратковременным нажатием на кнопку стрелочка вниз мы можем посмотреть желаемую температуру. Нажатием на кнопку стрелочка вверх мы можем поднять желаемую температуру. Поднять температуру можно до 99,9 градуса с шагом 0,1 градуса и до 125 градусов с шагом 1 градус нажатием на кнопку стрелочка вниз мы можем опустить желаемую температуру опустить можно до минус 9,9 градуса с шагом 0,1 градус и до минус 40 градусов с шагом 1 градус. Устанавливаем желаемую температуру 25 градусов. И кратковременным нажатием на кнопку V сохраняем выбранное значение. Нажатием и удержанием кнопки стрелочка вниз заходим в меню настроек температуры. Кратковременным нажатием на кнопочку стрелочка вверх или стрелочка вниз можно выбрать настройку, которую нужно изменить. После того как мы выбрали настройку выбираем гистерезис. Кратковременно нажимаем на кнопку стрелочка, на кнопку V. На дисплее мигает числовое значение гистерезиса. Кнопочкой стрелочка вверх. Можно поднять числовое значение до 50 градусов с шагом 10 градуса. Кнопочка стрелочка вниз можно опустить числовое значение до двух десятых Установим 3 градуса И кнопкой V зафиксируем выбранное значение. Следующая настройка это настройка режима работы. Можно выбрать режим нагрева, режим охлаждения, режим окна. Выбираем режим нагрева и нажатием на кнопку В фиксируем выбранное значение. Работа при режиме нагрева. Желаемая температура 25 градусов, естерезис 3 градуса. При достижении температуры 25 минус 3, 22 градуса и ниши регулятор включит нагревательный элемент, в данном случае это галогеновая лампа, и выключит нагревательный элемент при достижении температуры 25 градусов. И так будет работать бесконечно долго, пока подается питание на регулятор РКВТ 2DROP16. При пропадании питания все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти и повторная настройка не нужна. Режим охлаждения. Желаемая температура 25 градусов, гистерезис 3 градуса. При достижении температуры 25 плюс 3, 28 градусов и выше, включится охладительный механизм. В нашем случае это вентилятор. И выключится, как только температура опустится до 25 градусов. И так будет работать пока подается питание на регулятор. Режим окна. Желаемая температура 25 градусов. Гистерезис 3 градуса. Нагрузка при температуре 25 минус 3, 20 град, 22 градуса. И 25 плюс 3, 28 градусов. Будет включена. То есть нагрузка включена при температуре от 22 градусов до 28 градусов. Настройка RED. Установка задержки срабатывания реле на колебания температуры. Можно установить от 0 до 255 секунд с шагом 1 секунда. Установим 30 секунд. Принцип работы данной настройки. Как только реле включит или выключит нагрузку, в нашем случае это вентилятор, нагрузка не будет включаться или выключаться в течение 30 секунд. Даже если температура выйдет за пределы установленной. Настройка CRT, калибровка датчика температуры. Датчик можно откалибровать от трех градусов плюс до минус 3 градусов. 0,1 градус. Сброс всех настроек на заводские. Нажимаем и удерживаем кнопочку стрелочка вверх или стрелочка вниз. На верхнем дисплее RS, на нижнем NO. Еще раз нажимаем на кнопочку стрелочка вверх или стрелочка вниз. На нижнем дисплее появилась надпись YES. Подтверждаем, Нажатием на кнопку В. После этого регулятор вернется в заводские настройки, значения которых вы видите на экране.